Чуть больше 60 лет назад американская компания Ampex продемонстрировала первый в истории видеомагнитофон. Его изобретателем и основателем записывающей корпорации был русский иммигрант Александр Понятов. Он родился 25 марта 1892 года, в селе Русская Айша, неподалеку от Казани. После училища Александр поступил на физико-математический факультет Казанского императорского университета. И со дня рождения великого инженера прошло 125 лет. В честь этого события в императорском зале КФУ состоялась встреча памяти. Открыл вечер первого. Первый проректор КФУ Рияс Мидзарипов. Артем Матвеевич, это тот человек, которым мы должны гордиться, потому что с ним начала действительно видеоэры. Сегодняшняя так сказать, информационная технология без его открытия ⁇ это было бы ноль. Среди почетных гостей выступили доцент кафедры радиоэлектроники Института физики КФУ Юрий Гусев, почетный член правления Ассоциации музеев Татарстана Селла Писарева, директор высшей школы журналистики и медиакоммуникации КФУ Леонид Толчинский. О своем выдающемся родственнике рассказал Николай Комиссаров, мучата племянник-изобретателя. Всех, кто приходил к нему, он всех русскоязычных он называл русскими, и всем давал рабочее место у себя в Америке, хотя у него 20 тысяч в компании его трудилась и более 30 филиалов было. Он русский был по духу. И, например, у него, где, где бы ни был, где бы в какой бы стране ни находился офис, он сажал всегда две березки. Также гостям вечера показали фильм Русский триумф на чужбине, рассказывающий о жизненных перепитиях Александра Матвеевича. По словам коллег, друзей и родственников, основатель Ампокс отличался целеустремленностью, фантастической работоспособностью, а также удивительной скромностью. Елизавета Евтефеева, Роман Самарин, Универньюз.